И вот мы снова, в этом доме, который раз, пытаемся кого-то определить, понять, в чем смысл жизни вообще. Ну ладно, берем фонарик, вот эту штуку. Блин, я, наверное, рацию сразу возьму. Ну, короче, тут прям конкретные улики дает, он мне по рации когда ответил. Там прям всю затряслось. Что-то непонятное начало происходить. Я вообще ничего не понял. Это что такое? Все, молча. Магна. Ужас, какой. Маяк. Картины такие интересные. Ты что, мать? Это тоже скример обычный. Я буду в каждую комнату сейчас заходить скримаки ловить? Не надо, пожалуйста. Так, надо запомнить, что где-то здесь есть кресло, которое двигается. Вот это. Давай, улетай. Нет? Так, стоп, мне надо сюда зайти. Болтается. Ага. Что это? Да что такое? 5 Да? Нет? Пять! Пять было! Пять, пять было! Пять! Все! Кони толк! ГВ-сосайн! Кост, Can you talk? Ghost, can you talk? Give us a sign. Give us a sign. Так, ладно, запомнить. Так, ладно, понятия выйдем на улицу. Я не знаю. Ну, тут где-то в коридоре поймал. И возьму вот эту штуку, наверное. Сейчас попробую там он двери стучал. Посмотрю. А так. Улики. МП5. Ага. Это вообще ни о чем не говорит. Угу. Я забыл где. А. Блять. А можно свет? О, отлично. Вс, разглядываемся куштыки. В стенах, наверное. Я вообще не знаю, где они могут быть. Я не смотрел на животики, не на животики. Мангал. Ой, костер. Гост, can толк. talk? Can Гивы talk? Give us Ну блин, слушайте, он здесь взаимодействует Ну я mp5 был, я а, ну во-первых, мне еще вылезло это Теребонькает Так, ладно, принесем сюда мольберт тогда а. с этим Привет Да я настолько увлечен, что я даже не смотрю В смысле, сколько времени прошло? Пока ты зашла, поздоровалась. Страшно, очень страшно. Я вообще не хочу у нее играть в эту игру. Шары катает. Минусовая! Минусовая. оба она. Я в эту игру вообще не играл в целом. Это же новая игра. Для меня любой новый хоррор это как этот. И это не страшно. Я думаю, так постоянно. Ну все, что мы сможем сделать? Попробовать поговорить с ним еще раз. Да, и Саша заходила, и Карасик. гостка не толк. Карасик всегда здесь. Гивиса сайн. Ну, блин, он знак дает, но. Гост. Как сказать, покажись. Гост, покажись, сы. Что? Гост. Оба-на. Гост, гевы сасайн. Ша, шоу Йорсел, да-да-да. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Ghost, show yourself. Я даже не знаю, хочу ли, чтобы он себя показал или нет. Гост, give us a sign. Ладно, пофигу. Что мне нужно в целом сделать? Посмотрю что тут эти всякие штуки. Курс английский. Ну там стоит. МП5 Ну это понятно Кресло обалденное Короче он не взаимодействует, Но не хочет ничего нажимать Как вообще мне тут Штуку пользоваться Не понимаю Может свет выключить Ну стены. А где мой микрофон? Блин. Я микрофон похоже куда-то выронил. А давайте все вместе попробуем найти Не микрофон, а этот. <звы> Ой! -ой, -ой. А что у него с титьками? Там какие-то штуки были. Я видел все. Ой. Так. Мангал. А, все, это смерть. О -о -о -о -о! Помогите. Помогите. А, нет, нормально все. О, помогите! Да господи, я не могу бежать. <св> Нет. <св> Что за звуки? Так, но он меня не смог догнать. Ой, как же я хочу выйти. Да блин, он не рисует ничего, я не знаю. Опять охота. Ой. Я не знаю, какую игру играть. Я все не могу. Она очень страшная. Короче, я пошел в осмофобию.